Всем привет! С вами Павел Косенко. Сегодня у нас речь пойдет о Film Compression – это новый инструмент в плагинах Dehancer. Для начала давайте посмотрим, как реагирует на свет, электронный сенсор и пленочная эмульсия. Как видите, повышение экспозиции при съемке на цифровую камеру довольно быстро порождает клиппинг цветов. Пленка же, особенно цветная и негативная, ведет себя иначе. При повышении экспозиции тени становятся светлее, но цвета не выбиваются, даже при передержках в несколько стопов. Понятно, что в избыточно переэкспонированном изображении искажаются цвет и контраст, но при этом информация в цветах сохраняется даже в случае экстремальной передержки плюс 6 стопов и более. Это почти недостижимо при съемке на цифровую камеру. Мы называем эту особенность пленки компрессией цветов. Она проявляется не только на пересвеченных, но и на нормальных экспонированных изображениях тоже. Для эмуляции скомпрессированного тонального диапазона под пленку мы создали и добавили в Dehancer инструмент под названием Film Compression. Он позволяет тонко настроить перераспределение цветов в сторону средних тонов. При этом средние тона смещаются незначительно, а тени и полутени сохраняются. Изображение, скомпрессированное таким образом, выглядит более аналоговым и становится более гибким для дальнейших манипуляций с экспозицией, контрастом, наложением пленочных, печатных профилей и так далее. Давайте рассмотрим работу инструмента Film Compression подробно. Первый параметр ⁇ Impact. Он определяет степень компрессии цветов. Чем больше значение Impact, тем сильнее цвета прижимаются к среднему тону. Дальше у нас идет White Point. Это точка белого, она определяет порог засветки фотоматериала. Чем меньше значение белой точки, тем она ближе к среднему тону и тем больший диапазон цветов попадает в зону клиппинга. Изображение в целом при этом воспринимается более контрастно. И наоборот, с повышением значения white point общий контраст снижается, уходит клиппинг и цвета могут стать более серыми. Следующий параметр Tonal Range – это тональный диапазон компрессии. Минимальное значение 0 означает, что компрессия отсутствует. Максимальное значение 100 означает, что компрессия захватывает максимальный тональный диапазон от самых ярких цветов до почти самых теней. И последний параметр Color Density. Он управляет цветовой плотностью компрессируемого диапазона. Дело в том, что на разных пленках цвет в области цветов и по мере приближения к засветке воспроизводится по-разному. Обычно негативные пленки заметно теряют насыщенность в цветах, а в то же время слайды остаются более насыщенными, хотя и засветка наступает раньше. При значении Color Density 0 насыщенность в цветах наименьшая, что более характерно для негатива. Значение Color Density 100 обеспечивает максимальную плотность цвета и изображение больше напоминает слайд. Как видите, инструмент Film Compression получился довольно простым для использования и весьма полезным. Кстати он добавлен не только в OFX плагины, но и в остальные продукты Dehanzer, включая приложение для IOS. На этом сегодня все. Буду рад вашим лайкам и комментариям. Спасибо и до новых встреч.